Всем привет, с вами Фокс и в этом видео хотела вам рассказать про штаны Navi Custom от Cry Precision и сделать небольшое сравнение. Но для начала хотела вам немного рассказать про саму фирму Край Precision. Данная компания была создана в 2000 году и создавала свои штаны не только на своих предпочтениях, но и на предпочтениях ветеранов военных действий. Именно поэтому у нее получились такие крутые и удобные штаны. Теперь давайте рассмотрим данные штаны поближе. Застегиваются они на велкро и на пуговицах. Есть 5 шляжек для ремня и множество карманов для различных задач. Это у нас боковые карманы, задние карманы на велкро, набедренные карманы на велкро и пуговицах. Передние карманы на велкро и карманы на голени. Почти во всех карманах есть возможность расширить объем, увеличить объем, кроме боковых карманов и задних карманов. Также э, есть три типа регулировки. Это в боковых карманах регулировка высоты колена, регулировка обхвата колена и регулировка лодыжки. Также э, установлены э, тянущиеся вставки в области колена, и в области поясницы теперь давайте поговорим о материалах данные штаны изготовлены на 50 процентов из нейлона и 50 процентов из хлопка а тянущиеся вставки изготовлены из стопроцентного нейлона теперь давайте рассмотрим реплику штанов navy custom от simapage Застегиваются они также на велкро и пуговицах. Есть пять шляжек для ремня. Также много карманов для любой из задач. Это боковые, задние на велкро, на бедренные карманы на велкро и на пуговицах передние карманы на велкро и карманы на голене также почти все карманы можно увеличить в объеме кроме боковых и задних существуют э, три регулировки это регулировка колена находится она э, регулировка высоты колена находится она в боковом кармане регулировка обхвата колена и регулировка лодыжки. Теперь материалы. Состоят данные штаны на 50% из нейлона и 50% из хлопка. Тянущиеся вставки находятся в области колена и в области поясницы. Состоят они на 91% из нейлона и на 9% из лайкры. Итак, теперь у нас реплика штанов на Custom от фирмы TMC. Застегивается он на велкры и пуговицах. Находится 5 широких шляжек для ремня. Карманы расположены в тех же местах. Это боковые карманы, задние карманы на велкре на бедренные карманы, на велкро и пуговицах, передние карманы на велкро и карманы на голени. Также почти все карманы могут а, увеличиваться в объеме, кроме боковых и задних карманов. Также находятся три регулировки, регулировка высоты колена, находится она в боковом кармане, регулировка обхвата колена и регулировка лодыжки. Также установлены тянущиеся вставки в области колена и в области поясницы. Они тянутся намного хуже, чем у оригинала. Теперь материалы. Данные штаны изготовлены из ткани репстоп, хлопок и нейлон. Итак, давайте теперь сравним крой, качество и цвет паттерна у реплики TMC c Gear, с оригинальными штанами от Cry Precision. Крой у данных реплик э, идентичен с оригинальными штанами от Cry Precision. Также к качеству вопросов у меня к данным репликам не было. Нитки нигде не торчали. Единственное, что я бы хотела еще раз повторить, так это то, что у TMC однотонные вставки немного тоньше, чем у оригинала. И я не знаю, насколько долго они будут вам служить. Итак, давайте теперь рассмотрим цвет паттерна. Ближе к цвету паттерна к оригиналу подходит реплика от TMC. Она такая же, она имеет такой же розовый оттенок, как у оригинала, но она немного ярче. Возможно, через несколько стирок эта проблема уйдет. Реплика от Sima Pagir не подходит по цвету паттерна к оригиналу. Как вы видите, она немного светлее и ярче. Также по цвету однотонных вставок TMC цвет передал лучше. Сейчас вы можете наглядно посмотреть, как отличается цвет паттерна. Итак, давайте теперь подведем итог. Оригинальные штаны от Cry Precision получились очень удобные и универсальные. В этом им помог опыт ветеранов военных действий. Так Что я могу сказать вам по поводу реплик? Реплика от TMC мне не очень понравилась качеством своих однотонных вставок. Они у нее тоньше, чем у оригинала и почти не тянутся. Сколько она прослужит, я не знаю. Реплика от Симапа мне не очень понравилась цветом своих однотонных вставок, ведь он вообще не похож на, то, на тот цвет, который вы можете увидеть у оригинальных штанов от Крэй Precision. Ну а что выбрать, решать вам, оригинал или же реплику. Это было все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Всем пока!